Друзья, всем привет! Добро пожаловать на наш сегодняшний вебинар, который называется "Секреты идеальной фигуры". Всем спасибо, кто здесь в первую очередь. Информация, я надеюсь, будет очень для вас полезна. Но вебинар, наверное, все-таки сегодняшний будет больше ориентирован на женскую аудиторию, потому что мы будем говорить о фигуре песочных часов, мы будем говорить о секретах круглых ягодиц, но Мужчины тоже из этого вебинара смогут подчеркнуть хорошую, важную информацию, потому что есть база определенная, да? то есть это база рабочая, просто немножечко подход отличается мужская спортивная программа от женской спортивной программы, да? то есть не все мужчины хотят иметь круглые ягодицы, есть, конечно, и такие, но я думаю, больше, больше пользы все-таки вебинар принесет женщинам. Итак, начнем. Первый пункт. Во-первых, во сейчас скажу про ссылочки еще раз, я на каждом вебинаре о них говорю. Сейчас в чат будут сброшены две ссылки, по которым вы можете пройти и которые, собственно говоря, помогут вам добиться цели этого вебинара. Да? То есть то, о чем я буду сегодня говорить, это будет воплощено, так скажем, в практику при помощи вот этих двух ссылок. Первая ссылочка – это э, ссылка на мой YouTube-канал, где я э, даю секре не секреты, вернее, а э, даю уроки обучения по плаванию, да? то есть э, это бесплатный проект абсолютно, любой человек, который абсолютно не умеет плавать, он может зайти, посмотреть уроки и э, в бассейне их самостоятельно отрабатывать. Они все простые, они все по поэтапные, пошаговые. Начинается с дыхания, с баланса, самых элементарных вещей. Поэтому даже те, кто совсем не умеет, заходите, пожалуйста, практикуйтесь. А для тех людей, которые умеют плавать хорошо, соответственно, там будут другие видеоуроки, которые помогут вам совершенствовать вашу технику плавания. И вторая ссылочка – это ссылка на наш совместный блог с Владимиром Древсом. Владимир Дрепс является спикером также из Easy Basic Community. Владимир Древц у нас продвигает авторитетные источники аюрведические. Эта информация содержится вся в нашем блоге в совместном. То есть у нас идет работа по двум направлениям. Я продвигаю спорт в нашем блоге, подбираю спортивные упражнения, подбираю спортивную нагрузочку. А Владимир, так скажем, шлифует это все правильным питанием. Да? То есть там очень много информации. Пожалуйста, заходите. Итак. О первом, секретике. о первом секретике идеальной фигуры поговорим о песочных часах. Да? Все знают, что такое фигура песочных часов, то есть это относительно большая грудь, относительно большая попа и узкая маленькая талия. Да? То есть фигура похожая на испанскую гитару, так скажем. Да? Вот здесь очень важно понять, что в фигуре песочных часов талия на самом деле это самый главный момент, над которым нужно работать. Это, так скажем, переходной мостик да, между грудью и ягодицами. То есть, если у человека, допустим, от природы у женщины красивая большая грудь и попа, так скажем, да но нету талии, то... Сами понимаете, что песочные часы здесь уже никак не получится, да, то есть нужно прорабатывать вот эту вот именно среднюю часть нашего тела. Есть люди как спортивного телосложения, да? то есть с объемом груди, так скажем, единичка или двоечка, да? то есть ну, не наградила природа, так скажем. Но опять же, за счет вот этого визуального сокращения объемов мышц брюшного брюсно, пресса и кора можно добиться силуэта, такого стройного, да, подтянутого силуэта, похожего на гитару. Как этого добиться? Я сейчас расскажу небольшую историю, связанную с началом моей карьеры спортивной, когда мы были подростками, там по 14-15 лет нам было, все записались в качалочку, начали ходить, жим лежа, бицепсы, приседания и так далее. Ну, понятно, подросткам всем охота производить впечатление на девчонок, какого-то женского внимания, результата какой-то массивности. Поэтому в то время, когда я начинал практиковать тренировки по бодибилдингу и по пауэрлифтингу, это, конечно, было очень популярно. Да и до сих пор, в принципе, это направление набирает популярность каждым днем. Сейчас уже в наши дни фитнес-индустрия фитнес, фитнес заполняет все пространство, так скажем, и интернет-ресурсы, и залы в каждом городе. Так вот, здесь о чем я хотел сказать. Смотрите, друзья, раньше в 80-е годы где-то примерно так существовало такое понятие, как Золотая эра бодибилдинга, да, то есть вспомните фильмы с Арнольдом Шварценеггером, да, какой он был фактурный, большой, красивый, вспомните, какая у него была талия узкая, вот если вы найдете, покопаетесь в интернете, найдете фотографии его соревновательной формы, вы увидите, что у него как раз объемная грудная клетка и очень узкая талия, да, то есть как, как атлеты в то время этого добивались, я сейчас вам расскажу поподробнее. Но сперва еще обращу ваше внимание на отличие от того бодибилдинга, да, который был в 80-е годы, золотой бодибилдинг от нынешнего. То есть сейчас, когда смотришь на подиум, когда атлеты выходят, показывают свою форму спортивную, они, конечно, все сухие, у них там мышцы секутся, рельеф, все, грудь, пресс, все у них прекрасно. Но из-за того, что у них слишком огромные объемы, Желудок растягивается, и живот начинает выпячивать наружу. Эта проблема очень актуальна в современном спорте. Я, я имею в виду, что касается будильника конкретно. То есть атлет выходит а, там по, по 130-140 по кг, вроде бы смотришь спереди, все хорошо, но он начинает позировать, начинает менять позы, и где-то у него проскальзывает вот этот вот Выпитившийся животик, да, у кого-то даже не животик, а практически пузо целое, на котором расположены квадраты вот пресса, да, то есть абсолютно не гармонично смотрится, вот, вот эта средняя часть тела, пресс, да, вот это вот брюхо, так скажем, оно все портит, то есть вот сама идея бодибилдинга – это красивые пропорции. Какие могут быть пропорции, когда большой живот, да, большая талия, он даже не может, не может его втянуть полностью, он не может дышать полноценно. Вот, собственно, этим и отличается а, современный бодибилдинг от а, бодибилдинга 80-х годов, от золотой эры бодибилдинга. Да? Так вот, конкретно поговорим об Арнольде Шварценеггере и о других успешных атлетах а, тех времен. Как вы думаете, если у кого-то есть, может быть, мысли, мне просто самому даже интересно, напишите в чат, как вы думаете, какое упражнение они делали для поддержания красивой и узкой талии. Я буквально 15-20 секунд подожду, может быть, у кого-то будут какие-то мысли, и дальше потом продолжу вещание. Как бы... Пресс это все понятно, да, то есть пресс качают в принципе все. Но какое, как вы думаете, по вашему мнению, такое упражнение делали атлеты золотой эры бодибилдинга, которая такой был. Да, вот, Вячеслав, спасибо. Действительно, это вакуум. Это вакуум, и э, нужно подчеркнуть обязательно важность этого упражнения. Многие его знают, но... Немного, но, но... И также недооценивают это очень крутое упражнение чем оно хорошо тем что вы оставаясь в своей весовой категории да, то есть вам не обязательно сбрасывать там 5 10 килограмм или больше чтобы у вас появилась такая ну, так скажем уменьшились объемы объемы живота объемы талии не обязательно это делать когда вы делаете вакуум оставаясь в том же самом весе Мышцы глубинные, да, которые расположены не пресс, вот сами такие кубики пресса внешне, да, а именно глубинные мышцы нашего брюшного пресса, которые расположены рядом с органами, они начинают сокращаться, тренироваться и заставляют ваш живот держаться, как знаете, по типу корсета. То есть со временем, если регулярно делать это упражнение, мышцы пресса принимают такую форму, как будто они находились в корсете. То есть это как стержень такой, он у вас фиксированный становится, все, вы уже его больше не расслабляете, как раньше. А, то есть как, как мы делаем вакуум? Здесь есть несколько вариантов. А, варианты а, такие. Можно делать вакуум стоя. Да, то есть вы просто встаете, а, втягиваете максимально живот. Вот я, я вам сейчас кто не знает, принцип просто общий объясню. А, втягиваете максимально живот. И сохраняйте это положение в течение максимального времени, сколько сможете. Да? То есть здесь необходимо научиться выполнять дыхание грудной клеткой. Да? То есть мы знаем, что женское дыхание и мужское дыхание, они, они различаются. Вот, кстати говоря, мужчины, они, как правило, начинают дыхание от живота. Вот здесь информация для мужчин больше полезна будет. А женщины все-таки дышат от груди. Вот мужчины, кто сейчас смотрит трансляцию, попробуйте обратить внимание, когда вы делаете вдох, как у вас поднимаются мышцы брюшного пресса, да, то есть нужно научиться дышать именно грудью. Вот когда вы делаете упражнение вакуум, когда живот максимально тянут, и начинаете дышать грудной клеткой, ваши мышцы постепенно начинают крепчать, я имею в виду грудинные, вот в чем, в чем важность, да, и плюс еще огромный в том, вакуума конкретно, что э, это же еще как массаж внутренних органов, да, то есть оно ощущение может быть неприятное, конечно, особенно первое время, когда нет привычки э, постоянно делать вакуум, но э, потом вы к нему привыкнете, и вот это вот втягивание живота, оно стимулирует э, стенки органов, да, то есть оно, э, так скажем, э, положительно влияет, да, на их, на, на их работу. Любая стимуляция вот это вот связанное с втягиванием, вообще связанное даже с массажем просто, когда вы приходите на сеанс массажа, вам начинают мять живот, вот я по себе знаю, я пришел, мне женщина-массажист, давай разминать мышцы душного пресса, у меня сразу в голове вопрос, а зачем вы это делаете, и это вообще не из приятных ощущений. А на самом деле это действительно идет хорошая стимуляция внутренних органов. Так вот, когда вы будете начинать делать вакуум, перейдете к привычке выполнять его регулярно, вы начнете увеличивать время выполнения. То есть сначала не получится держать живот, там, скажем, там, минуту, две там, или пять минут, да? но потом со временем все больше, больше, больше. И еще раз, то есть оставаясь в том же самом, самом весе, буквально там через пару месяцев вы можете просто взять замеры, меры, да, ленточка, сантиметром померить, у вас просто уйдет, там, я не знаю, от, ну, до, до 10 сантиметров может уйти. То есть просто вот делая вот этот вот вакуум. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это такой ключевой момент в строительстве, так скажем, фигуры песочных часов именно, да? Пресс тоже упражнение хорошее, но оно порабатывает именно внешние мышцы, да? вот то, что вы видите, кубики. Вот. Это именно результат тренировок на пресс, когда мы делаем подъем и опускание. Разгибаем корпус, сгибаем корпус. И здесь очень важно в работе на пресс также использовать а, вот эту дыхательную гимнастику. А, то есть движение должно быть похоже на выполнение вакуума. Да, то есть в конце, когда вы поднимаетесь с пол, например, если в домашних условиях вы работаете над прессом, а, поднимаетесь, сгибаете туловище. В этом положении, в верхнем, нужно обязательно сделать максимальный выдох и небольшую, буквально 3-4 секунды концентрацию. Сделали выдох, пауза, втянули живот и опускаетесь обратно. А многие люди как качают пресс? То есть поднялся, опустился, поднялся, опустился. Кто-то даже не следит за дыханием. А здесь вы можете сразу двух зайцев убить, так скажем, да? то есть с одной стороны вы и внешние мышцы прорабатываете, и с другой стороны глубинные, да? которые стимулируют органы, которые держат наш живот как кассет, и которые э, дают вот этот вот эффект до 10 сантиметров, да, просто не худея даже, просто регулярно выполняя это упражнение. А, далее, поговорим, поговорим про ягодицы. А Следующим пунктом, потому что этот пункт, он тоже связан визуально с оформлением фигуры в песочные часы, да? то есть вспомните, что я говорил, не только узкая талия должна быть, но еще и попа прокачанная, так скажем, не, не, не широкие кости именно, да, а проработанные именно мышцы. Сейчас я вам расскажу о таком моменте интересном, он тоже связан так скажем, с внешним фактором, с визуализацией, когда мы смотрим на человека, воспринимаем его силуэт. То есть мы сейчас не будем рассматривать вопросы, как накачать фоку, да, конкретно, какие делать для этого упражнения. Я вам расскажу один визуальный такой хороший метод. Значит, с чем он связан? Необходимо развивать гибкость поясничного сустава. Гибкость поясницы, да, то есть тазобедренного сустава и гибкость поясничных мышц спины, то есть что это дает? Вот если вы представите, допустим, человека, который стоит прямо просто, да, то есть на него смотришь сбоку, особенно если у него попа плоская, прямо особо бросается в глаза, то есть как доска просто, да, плоский-плоский вот, ну, человек. Как только э, начинается движение тазом назад, вот сейчас я приведу пример, опять же, из, не из бодибилдинга, а из фитнес-бикини. Я думаю, видели, да, вот этих вот девочек, которые супер сухие просто выходят на подиум в костюмах своих, в бикини, да, и демонстрируют свои позы. Обратите внимание, как они стоят. Вот прям сегодня найдите фотографии, найдите, может быть, видео какие-то. Обратите внимание на их положение таза. Да, то есть, когда они поворачиваются спиной к судьям, у них получается, таз как будто выезжает маленечко назад, да, то есть они как бы отклячивают его, получается. Но если человек не имеет вот этой гибкости, он не сможет сделать э, что-то подобное, то есть это будет похоже на какого-то человека, который только что вышел из больницы, да, которому плохо, который ослаб, у него тонус такой пониженный мышечный, вот, и он пытается там что-то сделать, пытается отклячивать попу назад, но это выглядит э, очень, конечно некрасиво со стороны поэтому чтобы положение было естественное чтобы вы могли стоять без проблем в этом положении да, отведя таз чуть-чуть назад двигаться что самое главное в походке это все использовать нужно развивать гибкость поясничного отдела я расскажу вам сегодня об одном упражнении хорошем которое как раз развивает гибкость что вы можете сделать, даже, в принципе, не выходя из дома, в домашних условиях? Вы можете взять какой-то крупный валик, да, либо намотать, может быть, какой на какой-то предмет полотенца, либо, если, может быть, я не знаю, взять какое-то маленькое ведро, либо банку трехлитровую. Ну, то есть это такой должен быть существенный валик, это не маленький, да? то есть он будет помогать нам как раз прогибать спину. Упражнение простое на самом деле. Вы ложитесь на пол, подкладываете этот валик под поясницу, но внимательно, да, он должен быть достаточно высокий, иначе эффекта такого хорошего не будет. И когда вы подложили этот валик под поясницу, вы как бы повисли на нем, вы на него, да, то есть вам нужно что сделать? Вы касаетесь пола лопатками и одновременно касаетесь пола ягодицами. И в это же время максимально поднимайте живот наверх, да, то есть не лежите на этом варике, да, а старайтесь, чтобы он чуть касался поясницы, только не более того. И также в статической нагрузке получается, да, то есть легли, поддержали, сколько можете, там для начала 15-20 секунд этого достаточно, и далее уже несколько подходов повторяем. То есть здесь еще что важно понять, нужно запустить в работу медленные мышечные волокна да? То есть, если вы будете к примеру заниматься просто растяжкой позвоночного столба то конечно это тоже поможет это раскрепостит ваше тело но вам нужно именно когда вы отводите таз назад сохранять это положение и не уставать да? то есть, а секрет вот этого положения Состоит именно в том, чтобы тренировать медленные мышечные волокна, красные. Вот это упражнение, которое я говорил с валиком, чем больше вы его будете делать и чем регулярнее, тем крепче будут вот эти вот мышцы, отвечающие за сохранение положения именно, да, вот этого правильного. Если вы будете лежать 15, 20, 30 секунд постоянно, ну, никакого эффекта не будет. Вы, может быть, поймете положение, но вы не сможете двигаться в нем, да, ну, вот сейчас вот конкретно я про женщин говорю, сейчас мужчины смотрят дуют, и думают, наверное, зачем мне отводить попу назад, да? ну, для кого-то, для кого-то эта информация полезна. Так вот, чтобы сохранять вот это положение и двигаться хорошей походкой, да, чтобы это было все естественно и натурально, тренируем подолгу и регулярно а, медленные мышечные волокна. Да? Это такой визу визуальный секретик, а, так скажем, то есть у меня есть мануал один, в нем хорошая очень фотография, надо было, кстати, достать ее, скинуть сюда, может быть, в чат, чтобы посмотрели. Там наглядно видно, что такое хорошая осанка, и что, что такое круглая попа, да, когда таз у нас уходит назад, и когда человек стоит футурой, э, попу, так скажем, не отводит, не отплячивает, да, то есть просто стоит прямо. То есть это действительно небо и земля, то есть по сути, вы можете вообще не качать ягодицы, ну, кто заморачиваться не хочет, да, то есть вы можете не качать ягодицы, но если вы э, делаете грамотно вот этот изгиб, вы ему научились, натренировались, у вас сразу визуально, как только таз пошел назад, у вас сразу ягодицы становятся более круглые, да, то есть это такой визуальный хороший рецепт. Попробуйте обязательно э, это упражнение и в сочетании с э, правильными упражнениями и правильным питанием в своих тренировках вы можете объединять эту растяжку и все навыки с накачкой ягодиц да об этом тоже поговорим позже то есть как накачать именно ягодицу чтобы не росли ноги вот у многих проблема такая когда особенно приседания начинают делать девушки да Начинают приседать, пытаются оформить свои ягодицы, а у них вместе с ягодицами растут ноги, да? то есть это уже начинает выглядеть диспропорционально, да? то есть хотелось бы иметь стройную, стройные ножки, круглую попу, но не получается из-за того, что растет все вместе, то есть вся нижняя часть. То есть если делать все грамотно, из изолировано, э вот так, так скажем, э в правильной методике, подбирая себе... Нужно количество повторов, повторений, количество занятий и так далее. И соединить это да, все вот с этим вот изгибом, про который я говорил. Ну, результат будет просто бомбический, друзья. То есть это, это просто такое лекарство, это спасение просто от плоской попы, у кого у кого она плоская. У меня просто есть много друзей, подруг, которые страдают от этого, да, и они вот постоянно спрашивают, а что можно сделать? Ну да, это труд, конечно это надо постоянно, постоянно что-то где-то качать, постоянно растягиваться, но результатом того стоит, это все-таки работа над собой, это нужно понимать. Далее, в следующем пункте мы с вами поговорим о пропорциях конкретно тела, да? то есть как убрать ненужное и как нарастить желаемое. Вот здесь вот тоже то, что я вам говорил про ноги, да? то есть как девушкам сделать так, чтобы ноги не росли, или, допустим, кому-то не нравится слишком широкие плечи, к примеру, я про девушек говорю, да, то есть вроде бы стройная фигурка, но прям такой костяк широкий, хотелось бы некоторые участки, так, так, так скажем, подвздуть маленечко, да. Касается тоже также и мышц живота, брюшного пресса, ну, в общем, любой мышцы, если вы что-то хотите так скажем, изменить, стать для себя мастером фотошопа, так скажем, да, в, ре, в реальной жизни, что-то подкорректировать, где-то увеличить, где-то уменьшить, то, смотрите, здесь такой важный момент. Конечно, в идеале, в идеале, если вы разбираетесь в спортивной нагрузке, я имею в виду в тренажерном зале конкретно, да, потому что тренажерный зал, как известно, это самое эффективное средство, для работы над пропорциями своего тела, значит, здесь, здесь важно понять, что если у человека нет проблем с обменом веществ, да, то есть человек, что, что значит нет проблем с обменом веществ, например, на, со, на собственном примере могу сказать, когда я, допустим, Кушаю, ну, раньше кушал, сейчас я сладости не ем, я их заменяю другими сладостями, полезными, так скажем, да, но раньше, в там, школьные времена, или когда, будучи подростком, еще я помню, когда скушаешь где-то на празднике тортик какой-нибудь, да, или конфет объешься, на следующее утро просыпаешься, хоть бы что прибавилось, хоть бы где, ничего, я даже вот когда начинал, помню, ходить в тренажерный зал, начинал качаться, и прям специально на ночь где-то кушал вот эти вот быстрые углеводы неправильные, да, чтобы набрать массу, а она не набиралась. Вот это связано с быстрым метаболизмом, с быстрым обменом веществ. Да? То есть у такого человека, как я, все, все процессы происходят стремительно. Да? То есть здесь можно вообще не заморачиваться. То есть здесь вы можете просто ходить в зал, подобрать точечные упражнения а, для своей фигуры и где-то приращивать, где-то убавлять. Да? Ну, например, на примере тех же самых ягодиц. То есть если вы, допустим, заменяете приседания на какие-то изолирующие упражнения, например, отведение ноги назад, да, то есть ваши квадрицепсы, ваши ноги уже не задействуются. Вы начинаете прорабатывать мышцы точечно. А отводите ногу, у вас сокращается ягодица. Ну, опять же, сейчас не будем разбирать конкретно, какие существуют упражнения, именно точечные, а эти упражнения, они есть для каждой группы мышц, и для рук, и для плеч, и для пресса, и для попы, и для всего, да? то есть можно это все делать изолированно, правильно, точечно, и тогда у вас будет, будут расти мышцы именно в этой зоне. Понятно, что... Когда человек набирает мышечную массу, все равно нет такого, что попа, допустим, выросла, да, а остальное все осталось таким же, каким и было примерно. То есть все равно, может быть, оно не заметно для глаза, но увеличивается потихонечку все тело. Но если концентрацию бросить конкретно, точечно заниматься на свою проблемную зону, которую вы хотите нарастить, то э, вот этот вот прирост, тренировок, да, вот этих вот правильных, он, конечно, будет несоизмерим с ростом остального тела. То есть, может быть, там что-то у вас и увеличится где-то еще, но вот эта вот точка, вот эта вот концентрация внимания именно в этой точечной зоне, она будет, конечно, бросаться в глаза. То есть, здесь, здесь момент такой, что прорабатывать точечно это очень выгодно. Далее, что... Что можно сделать? Нет, давайте так, по порядку. Мы сейчас разобрали людей, у которых нет проблем с обменом веществ. Да? То есть им можно кушать, как они кушают, свободно, не бояться особо за то, что они потолстеют, наберут мышечной массы. Но что делать людям, которые, у которых есть проблемы, да? то есть которые действительно, вот, как говорят, Буквально там тортик понюхал, шоколадку понюхал, все, и сразу же там на 2-3 килограмма потолстел, да. Все, процессы замедленные, любая лишняя калория, тем более неправильно, она вся отражается и на животе, и на попе, и так далее. Здесь, смотрите, друзья, если вы хотите проработать пропорции, здесь нужно обязательно сначала сбросить вес. Нужно обязательно разобраться с вопросом питания. Потому что питание – это действительно это просто краеугольный камень успеха. 70% эффективности зависит именно от того, что вы кушаете и как вы кушаете. То есть пока вы не похудеете, пока вы не сбросите вес, смысл убирать какую-то часть тела, уменьшать, да? и ее абсолютно нет никакой. Когда вы сбросите вес, пусть там будем говорить о таких цифрах, о серьезных, у кого большое, так скажем, большие проблемы с, с лишним весом, 10-15 килограмм сбросили, там, или 20, да, похудели, постройнели, потом начинаете уже в зале прорабатывать, опять же точечно вот эти вот моменты, про которые я говорил, да, там попу, или руки, и плечи, там для мужчин важно, да, что фигура перевернутого треугольника. И тогда, когда будет набираться мышечная масса, она будет набираться уже в тех местах, в которых нужно, да. то есть если вы э, на тело, которое еще не похудело, начинаете набрасывать еще больше мышечной массы, вот, к примеру, актуально для мужчин, да, то есть приходят в зал, начинают качать руки, плечи усиленно, да, то есть человек, у человека лишний вес, человек не в форме, он начинает долбить, как сумасшедшие, вот эти разведения гантелей в стороны, думает, что у него плечи увеличатся, и у него такая фигура станет более выгодна визуально, да, ну да, они, конечно, увеличатся, они станут шире, но надо, надо понять, что человек станет шире весь, да, полностью, то есть у него проблемы, Любая, любой набор мышечной массы будет связываться также с набором воды, с набором жира и так далее. То есть человек как был похож на бочонка, так и останется. Поэтому в этом случае для людей, у кого есть проблемы с лишним весом, обязательно сначала скидываем, разбираемся с питанием, а потом уже начинаем действовать более грамотно, более точечно, подбирая себе упражнения в тренажерном зале. Значит, о чем я говорил, а что я имел в виду, когда говорил про правильное питание? Я, кстати, затрагивал эту тему в предыдущем вебинаре. Здесь очень важно подобрать время, именно время приема пищи. Да? То есть я рассказывал там на примере овсянки, что овсянку кушать не стоит до 10 утра, да? потому что пища тяжелая. Овсяночку нужно кушать после 10, 10, 11, 12 утра, тогда она быстро переварится, да, не будет приводить вот эти вот гниющие остатки пищи к зашлакованности, к лишнему весу. Вот, то есть вот эту систему нужно понять, а, заменить вредные продукты полезными обязательно, да, то есть каждому продукту есть замена. Вот я говорил про сладости, а, если зайти в супермаркет, посмотреть там сникерсы, марсы, баунты и так далее вредная пища, она вся заменяемая. То есть в домашних условиях можно подобрать аналоги. Вот эти сладкие вкусные рецепты вот для тех, кто сладкоежкам будет полезно особенно. Да? То есть когда мы пытаемся сбросить лишний вес, мы не должны отказываться от сладкого, потому что мозг будет впадать в неудовлетворенное состояние и он сорвется. Вот это принцип работы диетолога. К диетологу приходишь, он прописывает тебе программу, она работает. Человек похудел. Но потом вес начинает возвращаться обратно. И человеку опять нужно возвращаться к этому же диетологу или какому-то другому. Для того, чтобы снова похудеть. Потому что корень проблемы не убран. Понимаете? То есть это как бороться с болезнью и убирать лишь симптомы одни. Да? А корень проблемы не лечить. Вот человек заболел попил таблеточек, снял симптомы, вроде бы он уже не болеет, а корень остался, через некоторое время он дает о себе знать. Вот с лишним весом то же самое, да, нужно перезаписывать свои подсознательные программы грамотно, да, нужно, э, вот это вот я вот сейчас вам говорю конкретную информацию, которая есть у нас в блоге, да, вот ссылочка, которая, про которую я говорил в самом начале трансляции, вот эта вся информация содержится в блоге. Как перезаписывать подсознательные программы? Как не срываться, какие продукты подобрать, чем заменить, да, чтобы вес не возвращался в будущем. Ведь нам важно не просто похудеть, а остаться в этом теле навсегда. Вот, друзья, кому интересен этот вопрос, заходите по ссылочке и там все увидите, почитайте. Там очень много информации. Так, о чем я, о чем я... Говорил, мысль маленечко убежала. А, ну да, в принципе, я закончил по этому вопросу. Да, то есть понятно, что для тех, у кого проблем нет, просто идем, качаемся, подбираем себе правильные упражнения точечные, все, у нас эти точки начинают расти. И тут, и тут все хорошо. А для людей, у которых есть проблемы с лишним весом, обязательно разбираемся с питанием, худеем, вот, потом уже начинаем прорабатывать тело. Далее, следующий пункт. Самая эффективная программа для похудения. То есть тут смотрите, друзья, тоже очень-очень такой важный момент. Кстати, я тоже, по-моему, затрагивал эту тему уже. Хочу рассказать вам про интервальный тренинг. То есть, есть есть два пути снижения лишнего веса. Первый путь – это когда вы становитесь, ну, я имею в виду в спортивном зале, да, приходите в спортивный зал, первый путь – Становитесь на эллипсоид, на какую-то, или на беговую дорожку и начинаете час наматывать просто, да, бежите, бежите, бежите, бежите без остановки. Но это трудно, то есть на это нужно время. Самая эффективная программа – это интервальная тренировка, да, то есть когда вы играете с темпом. То есть здесь масса упражнений можно подобрать. Вот, например, если говорить о тренировках в домашних условиях, для людей, которые не посещают зал, не ходят в тренажерный зал, здесь можно сделать такой вариант. Вот смотрите, бег на месте, к примеру, да, то есть вы стоите просто на полу, знаете все упражнения, бег на месте с высоким подниманием колена, да? то есть мы быстро-быстро переставляем ноги, подтягиваем колени как можно ближе к груди, и в течение, там, скажем, 20 секунд-одной минуты, выполняем упражнение в быстром темпе. Ну, здесь в зависимости от физической подготовки, да, то есть кто-то может минуту, кто-то 30 секунд, кто-то только 15. То есть это будет часть интервального тренинга. Вы сделали вот это вот быстрое упражнение и переходите, например, на тот же самый пресс, о котором я говорил, да, потихонечку, то есть выполняете подъем туловища. Выдыхаете, делаете такой небольшой вакуум, да, фиксируете положение и опускаетесь обратно. И посмотрите, что происходит. То есть у вас э, сочетание медленного темпа с быстрым темпом. То есть у вас получается на э, быстром упражнении сердечко, э, сердечко стучит очень быстро. Да? Э, потом вы переходите сразу на медленное, оно замедляется. У вас получается стресс для организма. Вот эти вот перепады быстро-медленно, они вызывают стресс. И они запускают вот этот режим разжигания гораздо быстрее, да, чем вы будете бежать там, час там, или больше, там, или полтора кто-то бегает на беговой дорожке. Как известно, любой, любой успешный человек понимает, что самый ценный ресурс в нашей современной, в современной нашей жизни – это время. Да? То есть если вы будете тратить на зал там, по два часа, значит, соответственно, другие дела уже времени будет меньше. То есть если это можно делать все быстрее, то, пожалуйста, пользуйтесь. Используйте вот эту интервальную программу, и буквально через 30-40 минут вы уже можете закончить тренировку. Да? То есть упражнения можно подобрать э, самые, самые разные. Да? Здесь важна именно вариация, вариация вот этих вот темпов постоянная. То есть э, здесь еще смотрите, э, конечно, интервальные тренировки, они э, предполагают, что вы человек подготовленный, им надо подойти. То есть, если, допустим, у человека лишний вес, и он никогда особо спортом не занимался, ну, он, скорее всего, не сможет проводить интервальную тренировку. Потому что считайте, что вам нужно ускориться, замедлиться, ускориться, замедлиться. И это все нужно сделать не один, два, три подхода, да, а минимум 8-10 серий таких. То есть, здесь может быть и головокружение, и тошнота, да, и вот звездочки в глазах, потемнение, голова начнет болеть, то есть плохо человеку, да, то есть он а, будет испытывать отвращение к спорту. Вот чтобы этого не было а, к нагрузке, нужно готовиться, конечно, постепенно. То есть самое идеальное начало тренировочного процесса, я считаю, все-таки дома, когда вы а, один на один, сами с собой узнали о каких-то упражнениях, подобрали их, регулярно делаете, да, и через месяц-два ваши мышцы начинают э, крепчать. Ваша функциональная система тоже также готовится к нагрузке, она уже э, не такая, как раньше, да? то есть здесь, когда вы перейдете на интервальный тренинг, вы уже не будете сталкиваться с теми проблемами, о которых я говорил, типа там головокружение, потемнение и так далее, но нужен период обязательно, нужен период подготовки, потому что это действительно такая а, программка, которая требует определенного физического ресурса, без этого никак. А, но работает она просто на ура, да? то есть кто а, не пробовал, обязательно попробуйте. И сейчас, кстати, по второй ссылочке тоже скажу сразу, что если кто-то, допустим, не входит в тренажерный зал, и у кого-то есть противопоказания, Заходите на YouTube-канал, подписывайтесь, смотрите уроки по обучению плаванию. Да? То есть, когда вы научитесь плавать, поставите себе технику, эту интервальную программу можно будет подобрать в бассейне. То есть, вы без проблем можете это все делать, все, все ускорения, замедление темпов, играть постоянно, да, вот с этими вот, играть на балансе, так скажем. И не испытывать никакой перегрузки для суставов, для коленей, для локтей, да, потому что нагрузочка горизонтальная на воде идет, коленочки раздружены, все прекрасно, ну, потому что не все могут ходить, конечно, в тренажерный зал. Ну и плюс плавание, конечно, это просто мощнейший кардиотренер, просто мощнейший. Даже если вы плывете в таком спокойном темпе или в среднем темпе, без остановки, да, у кого техника более-менее хорошая, вот, допустим, отправиться в плавь на 20-30 минут, да, а потом, когда ты останавливаешься, вылезаешь из воды и чувствуешь что у тебя прям лицо красное, что ты реально в воде потел, да, то есть ты на себе этого фото не видишь, как ты на зале, но реально ушло а, много калорий, много энергии, поэтому плавание, я считаю, это... Универсальный метод, который заменяет все тренажеры, кардио-тренажеры в спортивных залах. Любой эллипсоид, гребля, беговая дорожка, там масса этих упражнений, всяких разных тренажеров, это все можно заменить плаванием. И особенно, еще раз повторюсь, актуально для людей с противопоказаниями. Пожалуйста, переходите по ссылке, записывайтесь в бассейн, плавайте. И еще один пункт, о котором я сегодня расскажу немножечко: как сделать красивую фигуру, не выходя из дома. Ну, здесь на самом деле, я в ходе трансляции уже освещал этот вопрос: да, то есть, когда говорил о том, что какие упражнения вообще подобрать для, для дома, да, здесь нужно понимать, что арсенал упражнений в тренажерном зале, он гораздо шире, то есть, как я уже говорил, хорошо начинать дома, но именно начинать, то есть, когда вы просто втягиваетесь, да, делаете вот эти вот базовые элементы, базовые упражнения, начинаете раскачиваться, да, то есть, начинаете свой организм приводить в подготовку, так скажем, да, нужную, но если рассматривать, допустим, домашние тренировки как корректор фигуры, да, то есть, то, что мы говорили о песочных часах, а, ну, здесь э, ваша эффективность, конечно, упадет по сравнению с работой в тренажерном зале. Потому что в тренажерном зале очень много изолирующих упражнений, очень много тренажеров различных, э, которые прорабатывают э, под разными углами ваши мышцы. В домашних условиях вы просто не сможете использовать настолько огромный арсенал упражнений. Но опять же я на канал буду выкладывать постепенно видео, где где буду показывать, что же можно вообще в принципе делать, да, когда вы занимаетесь дома. Здесь, конечно, очень хорошо тянуться, то есть делать растяжку, да, тянуть ноги, тянуть руки, тянуть поясницу, вот о чем я говорил. Здесь все спокойненько тянуться, вы можете вообще хоть где. Но что касается прироста мышечной массы, да, то здесь Попу особо дома вы не нарастите себе все-таки, да, я имею в виду, чтобы получить такой именно желаемый результат, да, то есть не просто раздобревшая гузно, так скажем, да, а именно подтянутую округлую попу, потому что дома нет отягощений нужных, то есть все-таки, чтобы мышечная масса росла, отягощения должны быть довольно серьезные. Конечно, можно купить себе какие-то утяжелители на ноги, да, но это все равно будет маленечко не то. Нам нужны хотя бы какие-то минимальные веса, с которыми мы можем работать. И плюс, как я сказал, изолирующие упражнения. И вообще, если рассматривать тренинг любой, здесь важно именно разнообразие нагрузки. Да, то есть что происходит, если человек, к примеру, выбрал себе пару каких-то упражнений, и постоянно долбит их да, там 2-3 раза в неделю. Ходит и постоянно делает одно и то же. Через 2-3 недели мышцы привыкают, и они на этот раздражитель, на этот стресс уже не реагируют так, как это было в начале недели, да, в начале процесса. То есть сначала получается такой мощный отклик, и потом постепенно он начинает затухать. И чем больше вы делаете однообразных тренировок, тем больше адаптируются ваши мышцы, и тем меньше эффект приносят упражнения. Поэтому в каждом тренировочном процессе, будь это домашние тренировки, или тренировки в тренажерном зале, или тренировки в бассейне, где угодно, вы должны обязательно прорабатывать свои мышцы под разными углами. Для этого у вас должен быть богатый арсенал упражнений, да, то есть богатая база знаний, Обязательно, вы должны четко их переставлять местами, то есть корректировать где-то по времени, корректировать по количеству подходов, да? где-то упражнения местами поменяли, где-то сделали ускорение, где-то сделали наоборот уменьшенное количество подходов силовое. Да? То есть можно в тренажерке, допустим, той же самой сделать там, от 20 до 50 повторений а можно сделать там, допустим, 5-6 силовых. То есть это тоже разные виды нагрузки. Несмотря на то, что упражнение, допустим, одно, да, те же самые банальные приседания взять или становую тягу. Если вы будете делать постоянно 20, эффект будет один. Если вы будете постоянно количество подходов и повторений менять, эффект будет другой, он будет лучше. Да. Ну, соответственно, конечно, это нужно все... Объединять с правильным питанием, с правильным восстановлением. И еще раз, под максимально разными углами. Вот тот же вакуум э, можно делать, я не договорил, кстати, в четырех вариантах. Да? То есть э, мы делаем его стоя, это первый вариант, тягиваем живот. Дальше у нас левый-правый бок, то есть ложитесь на пол, к примеру, на правый бочок, вытягиваете правую руку прямо, делайте вакуум на боку. Да, то есть, заметьте, тут сразу у вас идет переключение, у вас э, мышцы живота теперь напрягаются не в прямой проекции, а в боковой, э, э, правый-левый бок, э, еще вариант есть такой хороший, э, на четвереньках вакуум делается, да, то есть, вы встаете на колени, э, ладошки ставите на пол, Втягиваете живот. Здесь вы столкнетесь с тем, что вы будете бороться с некоторым сопротивлением, особенно у тех, у кого объемный живот. Да, вы ставите на четвереньки, живот маленечко провиснет да, под своей естественной тяжестью. Органы давят, то есть лишний вес где-то, жир да, Это все будет опускаться, когда вы стоите, стоите на четвереньках. И представьте, вам это надо втягивать еще дополнительно. То ли вы стоите то ли вы стоите, ну, я имею в виду стоя вертикально, да, вам легче это все сделать, то ли с четвереньками то есть здесь уже тоже это вариант для подготовленных Когда вы попрактиковались, у вас уже вакуум получается довольно долго, вот тогда вы усложняете себе задачу, становитесь на четвереньке, порабатываете на четвереньках, но зато вот эта вот работа на четвереньках, она принесет, опять же, лучшие плоды чем, допустим, из э, прямого положения, просто если вы постоянно делаете вакуум стоя, да. Когда вы проработали мышцы, э, встаете на четвереньке, делаете регулярно на четвереньках, тогда уже проблем вообще у вас, по идее, никаких не должно быть. Когда вы встанете, вы уже будете чувствовать, да, вот эти все глубинные мышцы, по, которые проработались. Ну и вариант лежа. Вариант лежа, естественно, да, это самый легкий вариант, с которого надо начинать. То есть вы ложитесь на спину, на пол, у вас уже, в принципе, живот начинает впадать. Вам остается только чуть-чуть его втянуть и зафиксировать положение. Вот. То есть я вам рассказал о э, самом легком, самом трудном, да, и о том, что именно нужно постоянно вращать свое тело, как, как шампунь. Видели, да, как говоришь, шашлык жарит, постоянно его переворачиваем с одной стороны на другую. Вот то же самое должно быть у вас в тренировочном процессе. То есть не нужно заострять внимание на чем-то одном. Конечно, есть базовые упражнения определенные, которые нужно выполнять чуть ли не каждую тренировку, но нужно грамотно выстраивать процесс тренировочных и подбирать к этой базе другие упражнения, и их менять местами. Где-то в какой-то период времени можно вообще отказаться от базовых упражнений, то есть постоянно, постоянно, постоянно что-то нужно менять тогда организм у вас просто не будет успевать э, вот эти стрессы ловить и к ним адаптироваться. Да? То есть вы 2-3 недели поделали упражнение, потом хоп, программку перевернули, заменили чем-то другим. Организм уже воспринимает, опа, это что-то новое, какой-то новый градус совершенно. И, э, соответственно, вот этот раздражитель, он, э, так, так скажем, организм его воспринимает э, остро. Да? Потом 2-3 недели опять прошло опять поменяли упражнения или методику тренировок, или количество повторений, или время самой тренировки, да, то есть все-все-все нужно менять. Вот. А конкретно по работе домашней тоже простое упражнение – скакалочка. Вот чем хороша скакалка тоже? Во-первых, это как первая часть интервального тренинга, да, о которой я говорил, когда у нас идет сначала быстрый темп, Первая часть интервального тренинга – это когда мы работаем быстро. Так вот, работа на скакалке, ее можно засчитать за вот эту вот первую часть, которая отвечает именно за скоростную. То есть стоит скакалочка недорого, приобрели ее, научились прыгать, кто не умеет. Но чем она прекрасна? Она еще и прорабатывает вот эти глубинные мышцы, которые задействуют вакуум. Понимаете, да, то есть когда вы прыгаете, вы не можете расслабить живот, потому что он у вас будет трястись, человек автоматически начинает его подтягивать, да, то есть в процессе вот этих прыжков, выполнения этих простых движений, человек не замечает, но у него очень хорошо сокращаются как внешние, так и внутренние мышцы пресса, да, и живот становится более плоским от этого, то есть это тоже как двух зайцев можно убить сразу, да, проработает пресс. И э, э, запустить вот этот вот эффект интервальной тренировки. То есть, к примеру, вы попрыгали на скакалке, э, но ну, опять же, в зависимости от э, физической подготовки, кто сколько может. Ну, желательно, конечно, делать по, ну, от 15-20 секунд, сколько там успеете напрыгать. Попрыгали на скакалке, а потом, допустим, встаете в планочку, да? То есть получается, что вы сначала запустили быстрое сердцебиение, попрыгали, а на планочке вы восстанавливаете дыхание, боитесь сопротивлением, сердечный ритм начинает успокаиваться. Потом даете себе пару минут на отдых и повторяете серию заново. Вот вам прекрасная тренировка в домашних условиях. Да? Сейчас есть еще такие штуки, они появились сравнительно недавно, называется мини-бендж. Мини Это такие резиночки, знаете, то есть которые натягиваются на колени, Через ноги вы их натягиваете на колени. Начинаете с ними приседать, начинаете тоже отводить ноги назад. Боковые какие-то упражнения можно делать. Да? то есть здесь идет еще дополнительно борьба с сопротивлением, да, которая создает вот это вот натяжение резинки. Вот, то есть э, с мини-бендом мини-бенд тоже, конечно, стоит приобрести, если вы начинаете тренировки дома и использовать э, в своей программе. Да? Ну, а так э, в принципе весь набор упражнений он такой достаточно, так скажем, ну не примитивный, но арсенал очень ограниченный дома, да? То есть много чего не поделаешь. Ну и холокуб можно еще упомянуть, то есть тоже многие женщины знают обруч, да, то есть кручение обруча. Здесь тоже чем хорошо? Вот многие делают его подолгу, то есть, да, вот я вот сколько наблюдал раз, женщина начинает крутить обруч, и у нее, ну, она может реально там и 40 минут, и час простоять без проблем, но другой момент, что выполнение упражнений нерегулярное идет. То есть многие женщины покрутили, вроде, о, все, Фу, выдохнула, потренировалась, можно его убрать куда-нибудь на балкон, и больше она к нему не притрагивается. Две недели она его не трогает, месяц она его не трогает. А самое главное, помимо разнообразия тренировочного процесса, это, конечно, регулярность. Лучше вы крутите его по 5-10 минут, но пусть это будет хотя бы через день или три раза в неделю, да, чем вы покрутите его там час-полтора и... И забросите, черт знает на какое время. Да? Важна именно система, именно регулярность. И в кручении обруча еще что хорошо, опять же, это идет массаж, про который я говорил, да? то есть, когда вам массажист нажимает на мышцы брюшного пресса, либо вы сами делаете вакуум, да? вы массируете свои органы. И халахуд, то есть обруч, он, он также так скажем, проминает вас, прожимает, да, органы. Потому что если он даже вот кто хорошо крутит долго, вы можете в конце тренировочки, после того, как покрутили, майку поднять и увидеть, особенно у кого обувь -то толстый, увидеть на животе либо на спине такие красные пятна, да? то есть это, это просто шикарный массаж. Вот такие, друзья, самые базовые, самые простые упражнения, самые простые навыки знания вернее да я вам выдал э, в сегодняшнем вебинаре если у кого-то есть э, какие-то вопросы связанные с питанием связанные с тренировками как это все объединить в один процесс то пожалуйста задавайте в чат Так, спрашивают, Лидия спрашивает, какой диаметр валика. Лидия, смотрите, здесь все индивидуально на самом деле. Почему? Потому что у всех людей разная гибкость. Да? Вот у меня хорошая гибкость поясничная, я могу большой валик использовать, да? то есть я могу подложить там, видели, может быть, такие пятилитровки такие, большие бутылки, вернее, 10-литровые, есть даже такие толстые, большие. То есть я, в принципе, могу даже и с такой бутылочкой это все делать. А, у кого-то совсем гибкости нет, ему достаточно там буквально там 15 сантиметров, он больше просто не сможет. Да? То есть здесь надо подбирать. А, здесь можете, смотрите, как сделать, чтобы понять конкретно диаметр. Вы можете взять, опять же, обычную бутылку, и просто намотать, обмотать ее полотенцем, да, то есть вы пару слоев обмотали, легли, попробовали, если получается легко, добавили еще пару слоев, опять легко, еще пару слоев, и так доходите до того момента, пока вам не станет реально трудно уже, когда вы, когда вы, когда вы начнете понимать, что вы прям сильно изгибаетесь, мышцы напрягаются, да, то есть приходится сопротивляться, вот значит вы пришли в ту зону, которая необходима для проработки. Потом, когда вы на этой к этой высоте привыкнете, сможете еще добавлять. И так постепенно, постепенно, постепенно, все больше, больше, больше и больше. А, вот. То есть тут, конечно, вопрос такой, тут не скажешь, какой нужен диаметр, тут все, все очень индивидуально. какое время суток эффективнее тренироваться, так спрашивает Яна. Яна, смотрите, самое эффективное время для тренировок, это, так, сейчас минутку, камера куда-то убежала у меня, самое эффективное время тренировок, это, конечно, с утра, с утра натощак. То есть здесь вы начинаете сразу запускать вот этот вот режим жиросжигания, да, когда у вас пищи еще никакой в организме нет, вы начинаете тренироваться, процесс жиросжигания запускается быстро. Если вы тренируетесь, к примеру, после завтрака, либо тренируетесь в вечернее время, то при процессе жиросжигания у вас сначала начнет сжигаться, будем так говорить по-простому, да, Сначала будет сжигаться еда, которая еще у вас не усвоилась, так скажем, да? Ну, так совсем по-простому, если всем понятно было. А уже потом начинает запускаться этот процесс разжигания. Поэтому, кто озадачен этим вопросом, то возьмите, конечно, себе, возьмите себе на заметочку, что тренироваться нужно... Именно на голодный желудок, это если вот кардио тренировочки рассматривать, либо интервальные тренировочки, да, а потом уже после этого кушать. Это самое эффективное время. Но, опять же, если рассматривать мужской тренинг, то есть сейчас если отойти от женского и взяться за мужской, для мужчин лучше заниматься в вечернее время. Это я имею в виду для набора мышечной массы или если есть девушки, которые худенькие, которые хотят прокачать, опять же, ягодицы себе, да, или нарастить мышцы, лучше тренироваться вечером во второй половине дня после четырех. Потому что я сейчас не буду углубляться сильно в процессы, но там все связано с гормонами. Да? То есть у нас в течение дня вырабатываются гормоны. Так вот, после второй половины дня тренироваться выгоднее для набора мышечной массы, потому что там соответствующие гормоны. С утра свои гормоны, да? то есть какая у вас цель? Если хотите сжечь жир, так скажем, да, то на утро натащать. Если хотите набрать масс, массу мышечной то после 4 дня. Так, давайте, может быть, еще вопросики будут какие-то. Да, друзья, и обратите внимание все же на плавание, да, потому что у нас тренажерный зал, нагрузка в тренажерном зале, э, это как такой, как, знаете, как бум, просто все свихнулись на тренажерке. Сейчас идет вот это время фитнес-индустрии, это все развито, в любом городе есть навороченные крутые клубы, все бегут в тренажерные залы. Но опять же нужно понимать, что, о чем я вам говорил, да, что нагрузку нужно варьировать постоянно. Можно заниматься в зале годами, перевернуть все программы там полностью, с головы на ноги. Да, просто отжать, просто как мокрое полотенце максимально все эти программы. Но надо понимать, что разносторонний тренинг нужен. Да, то есть нужно тренажерный зал заменять, делать периоды замены. Да, вот опять же тот же самый бассейн. А, не нужно упираться вот, рогом постоянно вот, в один зал, поменяйте, поработайте, вот вы придете, когда в бассейн, казалось бы, к примеру, два простых упражнения, а, вы занимаетесь тренажерки, вы качаете ноги, да, работаете над ногами, а, далее вы приходите в бассейн, берете досточку для плавания, одеваете ласты, э, ну или без ласт, и плывете на ногах на одних, казалось бы нагружаются одни и те же мышцы, да, то есть работают ноги, что в зале, что в бассейне. Но вы поймете, что в бассейне, когда вы поменяли нагрузочку, у вас совершенно другая работа идет. Вот именно с этим связано. Я вот часто сталкивался и на себе тоже испытывал, когда вроде бы ты подготовленный, вроде бы ты в зале занимаешься, все группы мышц прокачиваешь, все хорошо, а потом встаешь на лыжи зимой. Уезжаешь в лес и такой раз на следующий день с утра просыпаешься, а у тебя просто неимоверно ноги болят, да, ноги, спина, руки, то есть это с чем связано, это именно связано с тем, что мышцы работают под другим углом, есть, казалось бы, они у меня давно уже перестали болеть, то есть я уже ну, этот период пережил, я сейчас, конечно, меньше занимаюсь в тренажерке уже, чем раньше, вот, но… Когда я был подготовленным спортсменом, когда я выполнял, помню, норматив мастера спорта, у меня мышцы вообще не болели, то есть я просто приходил с тренировки, на следующий день просыпался и все, и как бы пошел там работать, пошел там куда-то в институт, еще куда-то, вот, то есть вот о чем я говорю, мышцы адаптировались, да, только чуть-чуть вектор направления сменил, они вдруг опять начинают болеть, почему? Другой градус просто, да, поэтому обратите на это внимание, не упирайтесь никогда в одно и постарайтесь постоянно менять, да? там, позанимались там годик там, в зале, позанимались годик в бассейне я не знаю, пошли там на скалодром, даже классно есть, вот можно нагрузочку такую придумать, просто на батуте попрыгать, есть батутные центры такие хорошие, ой, там тоже очень классно, там можно в разных, в разных положениях прыгать, и вертикально, и горизонтально, и с кувырками, вы поймете просто, насколько мышцы начинают работать по-другому, да, вот это вот чувство баланса, когда мы летим в воздухе, оно заставляет настолько сильно и настолько глубоко наши мышцы прорабатывать, что ну, в зале вы их никогда так не напряжете, понимаете? Поэтому это очень важно менять эту нагрузочку постоянно. Так, давайте, может быть, еще вопросики будут. Так, ну, я думаю, вопросов больше не будет, тогда, Вячеслав, мы будем прощаться, да? Наверное, да, потому что, правда, вопросов никто не задает, видимо, всем все понятно. Да, информация действительно, она не сложная. Сложно будет разобраться в самом процессе, именно когда, я имею в виду, вы будете вот эту вариацию нагрузки делать, да, менять вид спорта или менять там в тренажерном зале количество повторов, повторений, каких-то упражнений, где-то будете какие-то новые упражнения узнавать, включать их в свой арсенал, да? то есть, ну, в этом надо вникнуть просто, в этом надо разобраться подобрать индивидуально для себя, учитывая все противопоказания, может быть, да, все, все вот эти моменты учесть, либо бывает такое, что человеку кажется, что у него вообще ни одна программа больше не работает, вроде бы сначала было эффективно, а потом бах, и не получается, то есть здесь тоже надо смотреть, анализировать. Вот самое трудное будет, да, то есть это процесс познания, когда будете разбираться в питании, когда будете разбираться в тренировочном процессе, вам нужно уделить на это время, да, то есть нужно эту информацию всю узнать, зафиксировать, запомнить, и самое главное – начать прорабатывать ее, да, то есть воплощать в реальность. Вот это самое, самое основное. Но с другой стороны, друзья, ракета, которая открывается от земли, теряет 80% топлива на старте, представляете, если вы сейчас это все запустите, если вы во всем этом разберетесь, у вас потом все уже пойдет как по накатам, главное стартануть, поэтому, пожалуйста, разбирайтесь, подписывайтесь на каналы, изучайте информацию, где-то пишите личные сообщения, консультируйтесь, с удовольствием помогу, и все, друзья, всем хороших выходных, спасибо всем, кто пришел, кто смотрел, всем счастливо!